Thank you. В мох. Белый Нет, то у него возьми, открой, ся, открой. <связать> <связать> <связать> думал, Какое магическое дерево Магия прям все тут аж аж магическое. Надо ручкой потереть и все желания сбудутся. Тоже магия, магия. Такие цветы паразиты, чешу называется. Сейчас. Глянем, ближе. Ну да, да, какие он. Какие.